I'm Пленка. Тоже и это гайки по новому ГОСТу, по потоньше ее стали выбивать. и 10, это по старому, 22 20 три. надо было может, больше, Не это вот 30, 30 они увеличили, она большая стала. Гайка чистая А вот эти маленькие делали Дружковка делали довольно. А вот наш российский ГОСТ 22-354 А у нас уже потяжелее даже Ну вот, что еще?